Джейн шла, опираясь на Безглазого. Она держалась за голову, которая все еще разрывается от боли. Джек шел рядом. Как он посмел? И я додумала, что не все вудцы такие ублюдки. Хотя, может, не надо было так с ним? «Иди, и полежи, а я Энн вызову», — ворковал Джек. «Ты как моя мама». «Мама, я же говорю...» «Все хорошо». «Ага, я вижу, вижу. Иди, ляг и лежи, и не спаль со мной». А то что? Угрюмо спросил Джейн. Ей было все равно. Я старше. И что? И то, что старших надо слушаться. <свят> ну и сколько же тебе? Мне 17, а тебе? Джейн замолкла. «Шестнадцать». Вот. С половиной. Это ничего не меняет, отмахнулся Джек. Он взял Джейн за руку и потащил в ее комнату. Привет, Джейн, начала жил. Что с тобой случилось? Елью сильно ударил, ответил за убийцу Джек. Как? «Ахнул Джилл. Взял и ударил», — раздраженно ответила Джейн. Ей было противно думать о Лью. Она легла на свою кровать. Белая простыня тут же стала кроваво-красной. Джейн уловила жадный взгляд жил. «Только попробуй. Для этого вон как много людей», — сказала она. «Ох», — Джилл отвернулась. «Хочется чуть человечины. «Так иди же с Джеком?» — ее слова прервал без глаза. «Алло, Энн, у нас тут э, ранен», — его перебила Джейн. Жил вышла из комнаты. «Со мной все в порядке!» – крикнула она. «Перестань уже!» Джек закрыл ей рот рукой и продолжил. «Короче, прищей быстрее!» Он сбросил и посмотрел на Джейн, которая безуспешно пыталась убрать его серую ладонь. Джек улыбнулся, когда она попыталась сказать «отпусти!» «Черт, ты такая смешная, так!» Ответом на его насмешке было мучение. «Ладно, я что-то увлекся!» Он убрал руку. «Ты кретин!» Не только в уце а все пацаны-идиоты. Вам лишь бы больно и неприятно было другим, неважно кому. <с <с Джек хмыкнул. Для тебя же стараюсь. Джейн отвернулась от него. Джек заметил, что там, где только что она лежала, находится красная лужица крови, которая тут же впиталась в простыню. Джек сам облизнулся, но сдержался. Джейн задремала. Без Безглазый смотрел на нее и замечал, как поднимается и опускается ее бока. Она что-то бормотала себе под нос. Может, это она с ним разговаривает. «Наверное, сон», — решил Джек. Он просидел так, наблюдая за спящей Джейн, пока в комнату не зашла Энн и Маски. «Что с ней?» — тревожно спросил медсестра. «Уже третий раз вызываете, и опять что-то с Джейн». «И опять виноват Вудс», — хмукнул Джек. «Только тихо, она спит». Лью ударил ее, и Джейн отлетела в стену. «Спит? Это хорошо. Она точно спит?» — уточнила Энн. Джек повернул ее лицом к себе, та никак не отреагировала. В комнату вошел Лью. Лицо его было мокрое, волосы растрепанные, а глаза горели злобой и ненавистью. Кого он так ненавидит? Он сам виноват, подумал Джек. Маски подошел к нему и прошептал. Себя ненавидит. Прошептал он на ухо Джеку. Откуда знаешь? С презрением посмотрел на него Джек. Я прокси. Мысли читать умею. Не знал? Чуть раздраженно спросил Маски. Ясно. Она умерла? Энн, ты ее смотрела? подал голос Лиу. Джек проверил, дышит ли Джейн. Жива, вроде, ответил он. «Так разбуди же ты ее!» – начал орать Лью. «Да, это будет кстати. Кровище течет?» – спросила Энн. Джек подставил руку под голову Джейн. «Да, ясно. Надо срочно закрыть рану, а то она потеряет слишком много крови и погибнет. Что я могу сделать? Я могу дать ей свою кровь?» «Как? Скажи мне, Энн, я, я все сделаю!» – начал Лью. «Ты лучше сиди молча!» – посвятил медсестра. «Вон там!» – она указала в самый дальний угол. «И не мешай мне!» Энн принялась обрабатывать рану Джейн. Та очнулась. Медсестра намочила небольшую тряпочку в воде, потом окунула в тюбик с жидкостью. Затем Энн положила тряпочку на голову Джейн, и она мгновенно окрасилась в красный. Медсестра угрюмо посмотрела на Анна Льюиса. Той сидел тихо, но когда заметил сырой взгляд Энн, виновато опустил голову. Маски, подай мне вон ту тряпку, попросила она своего друга. Конечно. Тут протянул ей длинную тряпку. Энн быстро оторвала от него полотна нужного размера ткань и замотала голову Джейн. Потом Энн убрала руку, которая держала маленькую пропитанную какой-то жидкостью тряпочку. Руками сестры была окровавлена. «Кровь, конечно, была, Джейн». «Тебе лучше, Джейн?» – подал голос Лью. Джейн прохрипела, но ничего не сказала. «Джейн?» – взволнованно спросил маски. «Да-да-да, все хорошо», – пробормотала она. Лью обжег маски своим взглядом. Я думаю, что моя работа здесь закончена Пробормотала Энн и вышла из комнаты Если что-то случится, то зовите Крикнула она на ходу Пока, сказал Маски Джек подал руку Джейн, и она встала с кровати Также при помощи Джека Они вышли из комнаты, оставив Маски одного Так как Лью побежал за ними Прости меня, Джейн, ныл он на каждом шагу Я не хотел Джейн Слушай, Лью, она хотела послать его как можно дальше Но воздержалась и сказала Иди спать Гениально, отличная идея Лью остановился, вздохнул и, развернувшись, снова пошел в подвал. «Я с ним слишком жестко обошлась», — подумала за грустью Джейн. «Все-таки я тоже виновата».